Сегодня мы вышли на улицу, чтобы задать людям живо вопрос: как они относятся к пенсионной реформе? Давайте посмотрим, что же они думают. Негативный, конечно, кому понравится, если ему прибавляют. Я считаю, что люди, которые работают, они работают не от того, что они молодо выглядят или хотят они работать, просто они хотят достойно жить, mm -hmm. не хватает денег, элементарно продукты и квартиру. Это все. Как вы относитесь к пенсионной реформе? Отношусь отрицательно, потому что мечтала выйти на пенсию через 9, э, через 18 лет, через, а, через 11, а теперь придется лет через 19. А сейчас там сократили, кстати. Ну, сейчас, сейчас до сократили до 60. Ну, лично мое мнение... Все равно. Конечно. Как вы относитесь к пенсионной реформе? Отрицательно. Очень плохо. Так, плохо. Плохо. Плохо. Спасибо большое. Мы в феврале на пенсию. Угу. Видишь? А, то есть вы не попали? Я попадаю. Вот. Вот 16 февраля мне, постоянно Я бы с тобой документ уже с Вам повезло. Спасибо большое. А ну повезло. Ну, по крайней мере, не увеличили срок вам. А Возраст. Говорят, полгода. А, говорят, все-таки полгода да. же? А тогда не повезло. А тяжело, но уже болят. Я против как вы относитесь к пенсионной реформе? плохо очень плохо плохо? очень плохо как вы относитесь к пенсионной реформе? отрицательное конечно как вы относитесь к пенсионной реформе я даже не знаю но... далеко, не, да? еще мне как-то рано еще в этом как вы видите далеко не все люди отвечали на камеру но многие говорили со спины, что негативно относятся к реформе. И хотим заметить, что ни один человек не ответил положительно. А как к этой реформе относитесь вы? Оставляйте свои комментарии под этой записью.